Всем привет, ребята. Блин, у нас такая движуха в команде, что я решила прямо-таки записать ролик и рассказать вам, откуда идут деньги, откуда у нас летят выплаты. У нас такие летят выплаты, вы просто не представляете. По 900, по 2700, по 8100 долларов. Смотрите, я вам расскажу и покажу, где зарыты у нас реальные деньги. И вы сможете получать точно так же и зарабатывать вместе со моей командой. Ребят, смотрите, у нас матрица, она у нас 7-местная в программе Everyday. Стол на стол, стол на 150 долларов. Это наш денежный станок, как я его называю. На нем мы всегда зарабатываем по 450 долларов. Смотрите, у нас компания единоразовая берет всегда плюс 5 долларов. Это за активацию. Возврат в два шага. Смотрите, 150 долларов. Это стоит наше бизнес-место. Плюс 5 долларов, что я говорила, у нас берет компания, единоразово берет, единоразово, да, один раз, на который и существует наш проект. Когда мы прокупаем, активируем себе бизнес-место, у нас открывается наш бизнес в интернете, в нашем личном кабинете, наша матрица, где вы всегда стоите во главе, во главе своей матрицы, во главе своего бизнеса. Возврат в два шага, партнер сюда, партнер сюда, вы вернули свои деньги, 150 вы вывозите, не ждем, пока закроется, вывели, забрали, сняли, сюда, в плечи, как я называю, вот это вот плечи, да, кто может сюда вам помочь поставить партнера, или вы сами, или человек, который стоит над вами, так как вот это вот, это его выплатная линия, нижние четыре точки, это уже ваша, ребята, выплатная линия, Поэтому ему выгодно поставить, помочь вам, да, поставить сюда партнера. Тем самым он заработал 150 долларов. Пришел партнер в правое плечо, тем самым вышестоящий партнер получил 150 долларов, заработал, да. Выплаты идут по маркетингу через человека в стопроцентном объеме. Смотрите, партнер в ячейку вашей выплатной линии вы вернули своих 150 долларов, как я и говорила, забрали, сняли. Пришел партнер сюда, вы плюс заработали 150 долларов. Все, выводим, снимаем, идем, тратим. Плечо закрыто сюда, партнер, вы опять плюс 150 долларов, вы уже заработали чистыми, они не нарисованы где-то. Они отобразились у вас в кабинете. Вы заходите в кабинет и выводите к себе их на карту в ту же секунду. Когда пришел партнер в четвертую ячейку вашей выплатной линии, что это такое? Нам компания не выдает эти деньги. Она нам за вот этого вот партнера, за вот из этой ячечки, она нам открывает чистый новый стол на 150 долларов. Для чего это, ребята, сделано? Это сделано для того, чтобы мы всегда ходили и зарабатывали по 450 долларов. Так как он у нас семиместный, он у нас обрезной понимаете, у нас нету, у нас сюда не растет юбка, у нас нету этого, все, 7, вы, под вами 6, 7 местная, да, открылся новый стол, где во главе вы, опять партнер сюда, партнер сюда, вы заработали 150 долларов, шикарно, правильно, сюда кто может прийти, могут прийти партнеры, которые были у вас здесь, на первом вашем столе, да, они, Точно так же закрыли свои, каждый из них заработал по 450 долларов, они прилетели, к вам, стали к вам сюда, на втором столе, в вашу матрицу. И мы с одними и теми же партнерами работаем до бесконечности. Ходим и зарабатываем денежки по кругу. Но, ребятушки, у нас есть еще программа «Автохаус». Там вообще круче. Если здесь мы зарабатываем всегда по 450 долларов, то там мы зарабатываем в разы больше. Про автохаус я вам расскажу, мои хорошие, в следующем ролике. Всем спасибо. Пока-пока. С вами была Жанна Бухан.